Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений Толстов. Я являюсь автором нескольких видеокурсов по заработку. И в этом видео расскажу о том, как вы можете зарабатывать абсолютно пассивно приличные деньги, просто пользуясь своим личным автомобилем. Ведь не секрет, что многие хотели бы зарабатывать деньги именно пассивно, но не знают, как это можно реализовать. Как вы думаете, можно ли начать получать пассивный доход, имея свой собственный автомобиль? Без сайтов, без продаж. Без наема сотрудников, без раскрутки соцсетей, без сложных программ, без специальных навыков. Как вы считаете, возможно ли такое? Конечно же это возможно, так как я сам лично уже четвертый год так зарабатываю на своем автомобиле. Благодаря способу, о котором я расскажу вам в этом видео, вы можете абсолютно пассивно зарабатывать на своем автомобиле в месяц от 22 400 до 42 400 рублей просто пользуясь им в своем обычном повседневном режиме. Причем этот способ заработка никак не будет ограничен во времени. После применения полученной от меня информации, вы сможете зарабатывать так на постоянной основе, из года в год. Вас не смогут уволить или каким-то еще способом отобрать у вас этот метод пассивного заработка. Вся информация в деталях, которая позволит вам зарабатывать от 22 400 до 42 400 рублей на постоянной основе, собрана в моем авторском видеокурсе «Быстрые деньги на вашем авто». В этом видеокурсе я даю конкретные пошаговые рекомендации, применив которые вы сможете так же, как и я, Ежемесячно пассивно зарабатывать на своем автомобиле от 22 400 рублей до 42 400 рублей и быть более финансово независимым человеком, чем сейчас. Такие деньги за месяц в России многие зарабатывают тяжелым ежедневным трудом, а вы будете их получать абсолютно пассивно, не прилагая никаких усилий для этого. Многих людей, которые применили на своем автомобиле мой метод пассивного заработка, он просто спас, так как из-за кризиса последних лет очень большое количество человек почувствовали на себе, что денег, которые они сейчас зарабатывают, им стало просто катастрофически не хватать. Давайте посмотрим на некоторые отзывы людей, уже прошедших мой видеокурс. Итак, первый человек это Юрий из Краснодара. После прохождения моего курса Юрий в первый же месяц пассивно заработал 39 700 рублей. Он работает строителем, зарабатывает своим трудом деньги на основной работе. Ну а 39 700 рублей ежемесячного пассивного дохода, который он получает просто эксплуатируя свой автомобиль, это очень существенное и приятное дополнение к его основной зарплате, поскольку зарабатываются эти деньги абсолютно без каких-либо усилий с его стороны. Следующий человек, прошедший мой видеокурс, это Виктория из Казани. Она предприниматель. После прохождения моего курса в месяц она стала зарабатывать на своем автомобиле около 29 тысяч рублей пассивного дохода. Виктория очень довольна результатом, который она получила после прохождения моего курса. И первые заработанные по нему деньги она потратила на своего ребенка. И да, этот вид пассивного заработка доступен как мужчинам, так и женщинам. При этом неважно какого вы возраста. Важно просто, чтобы у вас был автомобиль, которым бы вы регулярно пользовались. Следующий человек это Дмитрий из Ставрополя. Он работает риэлтором. У Дмитрия в семье два автомобиля и после прохождения моего видеокурса каждый из них пассивно стал приносить ему по 35 тысяч рублей. То есть в месяц Дмитрий зарабатывает на своих автомобилях около 70 тысяч рублей чистой прибыли. Если у вас в семье также два автомобиля, то вы тоже можете рассчитывать на такое количество денег в виде ежемесячного пассивного дохода. Еще один человек, прошедший мой видеокурс, это Сергей из Новосибирска. Работает Сергей водителем и после прохождения моего курса он за один месяц пассивно заработал на своем автомобиле около 41 тысячи рублей. Хотя изначально он не верил в то, что это вообще возможно, зарабатывать хоть какие-то деньги на своем авто, не прилагая для этого никаких усилий. Такие интересные результаты получили люди, прошедшие мой видеокурс «Быстрые деньги на вашем авто». Думаю, что и для вас от 22 400 рублей до 42 400 рублей в месяц на абсолютном пассиве будут очень приятными суммами, которые вы будете получать ежемесячно неограниченное количество времени. Кому не подойдет мой видеокурс? Курс вам не подойдет, если у вас нет собственного автомобиля. Вы не сможете в этом случае зарабатывать по данному курсу. Курс вам не подойдет, если у вас есть автомобиль, но вы им не пользуетесь. И курс вам не подойдет, если автомобилем вы пользуетесь, но делаете это очень-очень редко. К примеру, один раз в неделю или еще реже. Вы должны понимать, что так или иначе использование вами автомобиля постоянно требует от вас регулярных затрат на топливо, запчасти, страховку и так далее систематически отнимая значительную часть вашей зарплаты. Хотите, чтобы автомобиль сам пассивно зарабатывал деньги на свое обслуживание и на ваши потребности? В своем видеокурсе «Быстрые деньги на вашем авто» я очень подробно расскажу вам о том, как вы можете это реализовать на практике. От вас не требуется никаких специальных навыков, вам не нужно будет тратить свое время на заработок денег при помощи своего автомобиля. Деньги будут зарабатываться пассивно, пока вы просто передвигаетесь на вашем авто, занимаясь своими повседневными делами. На то, чтобы начать пассивно зарабатывать на своем автомобиле от 22 400 рублей до 42 400 рублей, вам потребуется от 3 до 10 дней. Таким образом, внедрив все полученные из курса знания, вы будете пассивно зарабатывать деньги не какое-то ограниченное количество времени, а постоянно, и при этом Каждый год ваши заработки стабильно будут увеличиваться на 10%. Многим из вас, наверное, интересно, почему же ваш заработок будет в диапазоне именно от 22 400 до 42 400 рублей. И почему между этими цифрами почти двукратная разница. Все дело в том, что ваш пассивный заработок будет напрямую зависеть от того, как много вы ездите на своем автомобиле. Если ездите часто, то и зарабатывать будете много. Если ездите редко... То зарабатывать будете, соответственно, поменьше. Ну а теперь, что касается содержания курса и его цены. Сам видеокурс состоит из 14 видеоуроков, в которых подробно рассказано о том, как и за счет чего вы будете абсолютно пассивно зарабатывать деньги на вашем автомобиле. Также в видеоуроках даются пошаговые рекомендации, что конкретно вам нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать. Курс состоит из удобного интерфейса, благодаря которому изучение видеоуроков для вас будет максимально комфортным. Стоимость видеокурса составляет 12 300 рублей. Эти деньги вы отобьете за первые 10 дней после внедрения всех рекомендаций, приведенных в видеоуроках курса. Но для первых 10 человек, которые его купят, я сделаю беспрецедентную скидку в 84%. И для этих людей стоимость моего курса будет составлять всего 1970 рублей. На раздумие и принятие правильного решения я даю вам 22 часа, после чего цена на курс будет повышена. Все, кто приобретут данный видеокурс, будут допущены в специальную закрытую группу ВКонтакте, где в ближайшее время среди участников этой закрытой группы будет разыгран ноутбук. Итак, все, что вам сейчас нужно сделать для участия в розыгрыше ноутбука, это нажать на кнопку «Оформить заказ» под этим видео, приобрести данный видеокурс, и после того, как вы это сделаете, у вас появится возможность Вступить в закрытую группу курса ВКонтакте, где и будет в ближайшее время проведен розыгрыш ноутбука. Теперь что касается гарантий, я уверен, что практически все из вас заканчивали школу и очень многие после школы получили дополнительное среднеспециальное, среднетехническое и даже высшее образование, а некоторые даже пару высших. А теперь ответьте, пожалуйста, сами себе на вопрос: Когда вы учились в школе, техникуме или в ВУЗе, вам кто-нибудь что-нибудь гарантировал? Кто-то давал вам гарантии, что вы совершенно точно, сразу после окончания этих учебных заведений будете зарабатывать, к примеру, 35 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, никто ничего подобного вам не гарантировал. И деньги после окончания школы, техникума или вуза вам приходилось зарабатывать тяжелым трудом, где придется, там, где вам их реально платили. Я же гарантирую вам, что в видеокурсе вы получите проверенную мной лично готовую стратегию для пассивного заработка на вашем автомобиле от 22 400 рублей до 42 400 рублей. Я даю гарантию на свой видеокурс, потому что абсолютно уверен в результате. Я полностью уверен в том, что каждый из вас, применив все рекомендации из него, просто неизбежно получит отличный финансовый результат. Более того, если вы пройдете обучение, выполните практические задания и не сможете зарабатывать, то я верну вам деньги в двойном размере. Скажу вам честно, как человек, который уже 4 года так зарабатывает деньги, это просто заработок мечты. Вам действительно не придется делать каких-то физических или моральных усилий для того, чтобы зарабатывать от 22 400 рублей до 42 400 рублей ежемесячно. Вы просто в течение нескольких дней выполняете все рекомендации из моего видеокурса, и получаете постоянный ежемесячный пассивный доход, который каждый год будет увеличиваться у вас на 10%. Если в вашей семье два автомобиля, то каждый из них сможет вам приносить соответственно от 22 400 до 42 400 рублей. И при таком раскладе в месяц вы сможете зарабатывать уже от 44 800 рублей до 84 800 рублей. Согласитесь, приятные деньги, особенно если учитывать тот факт, что они будут зарабатываться пассивно. Я не знаю, о чем вы мечтаете, но знаю точно, что имея каждый месяц от 22 400 до 42 400 рублей пассивного дохода, с одной вашей машины вы сможете приблизиться к своим мечтам и, наконец, осуществить их. При этом, для того, чтобы зарабатывать пассивно такие деньги, вам не обязательно жить в каком-то большом городе. Данный вид заработка будет доступен даже людям в провинции, проживающим в небольших населенных пунктах. Ну а сейчас, друзья, давайте возьмем для примера, что у вас все-таки один автомобиль. Задайте себе вопрос, что такое для вас от 22 400 рублей до 42 400 рублей в месяц пассивного дохода, заработанного на вашем авто? За год это от 268 000 рублей до 508 000 рублей чистыми. Спросите себя сейчас, сможете ли вы найти применение этим деньгам? Вы уже знаете, на что их потратите? Если ваш ответ «да», то тогда жмите на кнопку «Оформить заказ» под этим видео, приобретайте мой видеокурс и становитесь богаче.